Смотрите, наш бизнес очень простой. Во-первых, мы ведем его через интернет, используем классные продукты для себя и делимся информацией с людьми через соцсети, Instagram, Facebook, во всех соцсетях. И не нужно бегать с сумками, продавать продукты, вы просто его потребляете и можете строить бизнес по всему миру, по всем многим странам. В Европе, в Америке, в странах СНГ. И получать деньги в долларах на вашу карту один раз в неделю. Причем маркетинг-план платит 50% процентов от продаж, от привлечения и от заработка ваших людей.